а не, не, не, не входи, не, ты где? Не, не смотреть, не трогать, не, не кликать, ну, ну, шкатулка, ювелирные, ювелирные изделия, а -а -а. Вали, вали я и Вадим, вадим. Ну ладно. Классный, кстати. А вот, Где-то вы красный. А, -а, -а. а где у тебя синий ящик? Где? А, ну да. где вы? Где ваш Можно там помолчать? Орёте громко. Ну, Ну-ка пойдем к ним в гости, сходим, что у них там? я, да. привет. Привет, что вот эти люди стучат. Ой. Не да. стучите. Интересно. Пожалуйста. Да, вы не стучите, и не, а вы не орите. Я Пусть спать. Да, я пойду на Вот спать. Пусть... Да, я тоже, я спать. тоже спать. Трансформация. Спать эти соседи? Алёд. Я утром сделать вечеринку, а не ночью в три часа ночи. Пока на патроне. Да, пока никого получилось. не вижу. Что это? Ну ладно. Делать, Делать, в принципе, Привет. Я тут на патруле. О, фиолетовый, ой, оранжевый, привет. Классно, ты выглядишь. О, привет, красный уже пришел. Приветики. Да, привет. О, черный привет, черный привет. Здорово. У меня как тебя бредилась сила. Какая пакета? Правильно. Покажи. Ну, кинь как ее куда-нибудь. Я... Ну да, сейчас я ее кину, кину, не переживайте. Ладно, потом разберусь. Вообще прекрасно. Как у вас дела? Что? Сколько да. Это нормально. Я Нормально. поносила. Я делаю. могу любую вот зарушить, если захочу. Какой тупой скелет? Я такой. Он тоже тупой. Мне могу этого скелета сейчас стекло превратить. Я думала, да. он, он... Надо он его не поймать. Я думала, Нет, мобов я не могу. Превращать. Да то могу пол... блоки превращать, да. Да-да-да, да, я... Я, я потом застряю. Вот, вот, вот понятно, вот. откуда вот такие дырочки. Я настрою да, потом. Давай потом, когда, когда у тебя Вот у меня эта киянка есть. Я вот так вот потом пока лачу, пока уже. уйди на пять минут. Боже, так, так. Фу, Фу, ты, ты. А? Что со мной? А? Что а? Что а? За мной? Их, мои Они, Они слабые. слабые. А? Они хоть и слабые, но не противные. Кровь что со мной? Я не могу от него устать. Что это за армия синий? Балбес. Хватит спать свои скидки. Чем они помогут? Они не видят. Сейчас мы это лесу. У меня есть очень хороший что Они никого не бьют, какие-то не так, слабый, моя скалка лучше я, не руч, не я не могу их в космос нет. отправить. У меня 5 секунд да, супероружия, снятие его. Так, давай а типа думаю, черный. Там, черный. О, минут, давай, черный, мне так, нужна давай, твоя давай, сила. Быстрей, Кратко, покажи свою новую способность. Давай, взрыв свой используй на этих скелетах. Давай быстрее, Я проверю весь город, если тут М -м. еще такие Ой. же штуки. Хм. Вот. Они, зараза, высасывали нашу кровь. Красный, красный, это новый спор Давай, перезаряжайся, Розовый старый. Так, все, мы вроде бы справились с этими комарами. А закончилось. Я пролетел весь город, никого не нашел. Ну я тоже умею летать. У тебя, кстати, классная сила. Только да, но только они бесполезны, когда на меня налетел этот комар. Знаешь почему? Я, я ушел на тот цвет, а он еще на мне сидел. Это что? Я... Кое-что Ребята, за что Ты где? О, да, я слышу. А, а ты где? Я буду забирать. А... Кроме Ладно. белого. А, а меня здесь нет, я ушел. Нет, До свидания. Нет, нет, нет. у него шкатулка. Призвать смогу. Так, смотрите, да. как не сделать. Не, не, не, не, не. Да. Это я забираю все. Да. Забыл... Это же для вашего блага. Я забираю у одного по браслету, э, к вас того и, и и все. Потом, если какие надо, такие раздам. Сюда Вы потом... идите первые. Так, я, не я не хочу. Проваться. Я не хочу. Только -то своей, У меня вот коранка своя есть. И детей не Я идите могу уже. уничтожать все. Давай, оранжевый. Нет, нет. Я могу вас я Они узнают мою личность. Так. Я прибью тебя. Что нет, Я уйду нет. на тот свет, и тогда он Стремает. меня не сможет призвать. Нет, он сможет. Я да, да. просто ты да. снова, да, его... снова воскресен. Хр... Да, да, Давай ты, ты первый. Я? Ох, хр... ты первый. Я, Я буду снимать супер Следующий. Это главный супергерой. А это его Ой, друзья. Зубы. Это синие и зеленые, точнее. Блин, как бы а мне туда. Это... Ладно. Там да, мне заходить. Сюда заходить. Зеленый, ты еще здесь? Да. А что такое? Иди сюда, это мне нет. нужен твой сил помощь а и сила. Поднимем за мной. Допрыгнешь сюда. Сейчас прыгай, у меня есть специальная штучка. Ой. Вот так вот. Чтоб я буду тянуть Стой, я Чапожи. тебя убью, чтобы тебя это, не спалили. Ну нет, не спали. Используй красный. свою силу на это стекло. Ранка. Так, вот так, вот так, вот так. Красный, красный, И ты никому красный. не говоришь, ты меня понял? А Всё, иди отсюда. А иди, давай свой браслет. Откуда ты получил вообще эту силу? А что а ты знаешь? у меня не зашел. А уходи. ладно, тебя всё Ну ладно, подожди. Ну, браслет, который все останавливает. Ну, я кажется, я, сама я сама являюсь да, ну, использовал? Ладно. Так, две минуты у меня, надо уходить. Супергерои, а вы я... где? Так. Там белый. Так, так, так. Чё, как у вас дела? А где супергерои? Привет. А, Чем забрали? Ужасная идея. Розовый касет какой-то. Ой. Вот да, мне спасибо. Ладно, я спасибо там пойду. Как да. да. да. да. еще? Очень. Свет. Хм, ладно. Да, да, да, Пойду-ка пойду я домой. О, кошак. Жди О, меня, нет, я тебе. Да. Вс. Все. До свидания. <говорот> был, Но, был, был, был. Был. Эй, что там делаете? зеленого сила полиция. Смотри. <говорот> так. так. вот. Э. А, о. Нет, пауза. Что за мной? Открывай. Иди сюда, наверное. Ой, ой. Ой, ой. Пойдем, бред? Иди места. И, быть. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. Очень подозрительно. Мы тут случайно залетели. Ладно. Летели там на этаж пониже, но... Ладно. Угу. получилось. А, я тоже в другую квартиру. Я не знаю, я... Так, ладно, пока. Не получилось. А, Слишком а, толк все. летит. Ну, а, а вы что тут делаете? Тук-тук-тук, сосед. Но откуда Сосед. у вас такие штуки? Привет. Тебе так не ожидать. Ну, я заказал. А вот сидите вот сядьте Может, ну, вот, держи. Да, а громче, там Если там закрутся, закройте, я их закрою. Ладно, открой что, мне. Там а -а -а. Это там Да я вы... у тебя одолжил вот эту фигню. Да. Она у тебя там была, я тут дружу тебя. Спасибо. Значит, это у нас. И потом Сейчас, подумаем. Ой, запрета. Ты ты. Как Пошли героев искать. Будем на видео снимать. Нет. <звы> так, ну-ка убирайте Я. эти вешалки. Писте мне уже. Ай. Да. Да. Правда. Это какая-то шкатулка, но она бракованная шкатулка, потому что некоторые туда сложить нельзя. Допустим, розовый, я не могу его положить. Да, на Эй, сосед. Спасибо, что дал попользоваться. Хорошего <связывания> тебе дня. Так, так, так, ладно.